Меня спросили, почему так долго нет видео. Просто я пытаюсь сделать все одновременно. Одновременно делается кузовня. Параллельно я сделал помпу, сделал, чтобы не тек насос гидроусилителя, я его поменял. Параллельно занимаюсь электрикой. Итак, у нас в машине есть одна маленькая проблема. Сейчас покажу с дворниками. Сейчас покажу. Включаю. Включаю зажигание включаю нейтраль и включаю дворники первая скорость ничего не происходит вторая скорость ничего не происходит и вот где-то здесь медленно пошла работать дальше они просто застывают методом прозвонки моторчика под капотом Туда выяснилось, что туда не приходит ток. Снимал реле в блоке предохранителей. Реле исправно. Осталась последняя беда. Это вот этот выключатель. Я его разобрал. Внутри там стерся контактная группа. там Не знаю, такое колесико. Я купил новый выключатель. Вот такой вот. Era Spares. Сейчас заодно затестим, насколько он качественный. Потому что до этого как-то покупал BSG. И он оказался очень некачественный. У него тупо эта ручка вывалилась. У меня уже здесь разобрано. Сейчас зажигание на всякий случай выключить. Снимается он элементарно. Этот вот шпингалет нажимается и вся эта конструкция вываливается. Не надо ничего раскручивать. Это вам не Жигули. И сам будет разъемчик снять. Видно, что я уже его ковырял неоднократно. Красиво такое. Эта штучка, сеточка, называется чулок в мебели. У нее обычно замотаны ножки, стульев, кресел. Вытаскиваем прямо... Так, стоп. Так, оденем. Лучше сначала электронику одеть. На рукой делать крайне неудобно. Первая скорость. Пауза не работает. Скорее всего, люди нет. Первая скорость. Вторая скорость. Не работает брызгалка пауза не работает почему пауза не работает надо проверить а нет работает в машине задняя дверь не закрывалась от слова совсем здесь вот видно выруано все с мясом и уже кто-то ковырял ее. Здесь еще вот такая пучок соплей. Кто-то ее скручивал вот так вот на подручные материалы. И машина за счет того, что здесь был разрыв, она видела, что дверь открыта. Дверь не закрывалась. Я разобрал. Так, спрячемся внутрь. Я разобрал, нашел два провода, которые идут на концевик. Скрутил их между собой. Машина видит, что задняя дверь закрыта. И она стала закрывать центральный замок. В частности, вот эту сдвижную дверь. Сейчас я разберу это все, сделаю. Взял, нашел эту трубку, взял от вот этой двери внутри. Она была. И теперь сейчас будем собирать ее все в кучу. Вот я взял эту трубочку. Вот здесь лежит крепеж, который идет в двери. Пластиковый фиксатор. Купил два провода двухметровый, вот такой вот на 4 жила. Там примерно 7 контактов, я посчитал. Ну, один будет не лишний, а запасной. И все. Проделывайте трубки. Верхняя трубка была просто стабилизирующая. Там шел пластиковая трубка, пустая. Я вытащил ее. И будет 2 по 4. Соответственно, сейчас соберем все и спаяем, все будет работать. Ну вот, после долгих мучений, на улице даже темнеть начало, я собрал все в кучу. Здесь небольшой такой вот лайфхай. Примотал оттуда шайбу от большой, от упорного стартера большого. Провода здесь внутри собраны. Сейчас покажу, как работает. Пальцами закрываю ее. Так, ключ. Беру ключи. Закрыто И закрываю Вот она закрылась Там внутри видно шпингалет ходит. Так, это открывается теперь, берет, теперь багажник Все, она открыта Проверяем дверцу Ручку дергаем Все, Она отскочила теперь еще раз Раз, раз Закрыли Ручки не открытая, ручка болтается. Сейчас открываем синей кнопкой. Все, теперь можно открыть. Фокус. Чем себя и поздравляю. Помимо всего прочего, в машинке горит АБС. Значок АБС сейчас. Завожу машину. Видно горячий АБС. не гаснет значок по присчитыванию ошибок пишет что нет питания на мотор предохранитель проверил целые сбрасывая ошибку два метра проезжаю она появляется понимаешь что надо снимать блок блок находится вот здесь вот блок находится за фарой проверим массу вот она конструкция. Проверим массу, проверим электронику. Если дело не в этом, будем искать другой блок на замену. Пока идут запчасти, я решил разобраться с АБС. С трудом открутил, выкрутил весь полностью механизм. Как помните, ошибку писала по мотору. Мотор уже заржавел, заклинил. Он тут не шевелится. Блок АБС надо брать новый. Так что вот теперь на ровном месте еще, еще одна трата. Я тут подумал, что поменять АБС-блок я всегда успею. Надо сначала попробовать реанимировать. Я зажал тиска, налил в эти дырки побольше вд и он уже начал немного двигаться. Но... Слышно, да, с каким нехорошим двигом Звуком он двигается у меня. Но сейчас мы еще что-нибудь туда нальем. Глядишь, и заработает. Ну, в общем, пытался я смазать ее, не разбирая корпус. Но фокус не удался, потому что здесь залежи окаменелого дерьма. Сейчас я это все замою и попытаюсь собрать в обратную сторону. Если не заработать что-то вот я насчет щеток не уверен, что это щетки, щетки где-то вот здесь вот. Вот здесь, в этом месте. Что они живые. Ну, в крайнем случае, щеточки поменять. Это всяко-разно дешевле. 7000 которые хотят именно за мою модель. Бок АБС. Так, фокусируйся. Вот. Готово. Удивительно, но я смог сделать. Вот сам моторчик. Даже от руки начал крутиться. Так. Сейчас мы вот аккумулятор. Аккумулятор полумертвый, но его 12 вольт стартер не крутит а этот прокрутит сейчас мы... видно смотрим вот сюда подключаю аккумулятор видно что он вращается аж заворачивает его нас и то же самое происходит в обратную сторону там сейчас внутри смазочка сейчас ее раскидает хорошенько и в обратную сторону он тоже крутится. Все, пора собирать. Есть тонкость. Когда я его выкручивал, пришлось наварить сюда гайки. Сейчас я их срезал, не знаю, как это пойдет. Сейчас обточу на наждаке, чтобы они внешний вид вернули свой. Может быть, приварю сюда гаечки, еще не знаю. Но ситуация такая, что они закисли. Вот я систему собрал. Сейчас буду на место сажать на этот кронштейн Кронштейн не стал выкручивать Как есть После этого попытаюсь в одиночку прокачать Получше, не получится, не знаю Если не получится, позову коллегу Друзей Кто понажимает педальку немножко После долгих мучений собрал АБС, прикрутил Потерял один кронштейн Пришлось посадить на гайку Из проблем тяжело прокачать Пришлось выкручивать контура, которые идут от тормозного цилиндра, спустить воздух. Сейчас это все нам будет промыть водой, иначе имеет нехорошее свойство тормозная жидкость разъедать краску. Сейчас следующий этап. Сейчас снимаю колесо и делаю прокачку. Хотя бы передних тормозов, задних, потом вместе с заменой колодок все тоже прокачаю. АБС заработал, самое удивительное. Я разогнался на ней сейчас и резко тормозил в пол. Вот видно следы маят абс сработала по этой жиже и ошибка не выскочила делаю вывод что мой ремонт мотора оказался правильный если что конечно тормозит где-то внизу надо полностью менять колодки перед зад это уже следующий уровень ремонта мой